Здравствуйте, с вами Руслан Набернюк и школа Боя УВАИ. Тема нашего урока называется «Руки против ног в борьбе». Что это такое? Любой бросок имеет какое-то направление. Начинает, про первую, делать, э, да, на бросочек, вот, и он меня, естественно, туда будет бросать. Точка опоры здесь. Моя основная задача на любое его действие ногами, чтобы моя рта пошла тоже к ноге. Нога пошла к ноге, э, рука пошла к ноге, а рука, естественно, у меня уже сверху. И когда он меня пробует туда завалить, да, я его, как бы облокачиваюсь на его ногу, рукой я его э, тоже давлю дальше. Получается, если медленно, здесь вы видели, пошел застуды, за нога, рука на колено, а рука здесь толкает или в плечо, или вот, в, вот, вот здесь с захватом за руку. Еще раз. раз, два. Идет раз, два. Или же, как вариант, тоже делается одну подложку. Я мало того, что рука идет на колено, нога немножечко приподнимается, и потом уже бросаем, бросаем или сюда, или сюда. Очень интересно тоже. неприятно падает, потому что ты летишь на локти, на колени. Мы начинаем легкая борьба. Я пытаюсь работать первым номером, захожу на разные броски ногами, зацепы, подножки, там, протяжки, все что, все, что знаю. Задача партнера на любое мое действие ноги поставить свою руку мне на колени. Я могу бросок не делать, и он бросок не делает, просто сейчас на, на касание, вот на, на начало эм, вот этого броска. Двигаемся, да, я раз, достаточно, раз, снова двигаемся, да, раз. Не бросай, не бросай. Сейчас я в средней скорости, в удобной для моего партнера пытаюсь сделать какой-то бросок там. Подножка, подцептам, подсечка. А партнер, партнер уже работает. Рука на колено, это рука на тубыщий. и уже в направлении моего броска, туда, куда я его вытянул он меня сбрасывает. Медленная такая борьба. Первый номер. Следующее упражнение, в таком комфортном для нас, темпе, скорости, оптимальной, чтобы мы успевали. По очереди, раз, я партнера завожу на какой-то просох, там, подсечка, подножка, там, раз, меня партнер. И мы по очереди, наша главная задача, это рука на ногу, в район колена, а другая рука уже давит на корпус, в том направлении, куда тянет наш партнер для броска. Итак, по очереди, раз, раз, раз, раз. Просок давлением колена задней. Здесь есть тоже такая особенность. Я коленом давлю сбоку. Рука на колено, соответственно. А рука от эта сторона, она как бы должна использовать рычаг моей руки. Здесь надо руку как бы прижать и своим плечом давить, выкручиваясь туда. А рука, соответственно, идет Следующее упражнение это уже не просто руки против ног, а руки против туловища. Собственно говоря, когда делаю броски уже там таз, колено, э, таз, спина, там, через тычу. Вот. Что здесь основное? Немножечко тоже маленькая теория. Здесь руки, когда мы сходимся с партнером, я стараюсь ладошками, как присосками искать контакт с туловищем. Вот, рука где-то есть. И вот здесь. Я уже чувствую, главный тоже важный момент, что рука должна быть одна сверху, другая снизу. Желательно, чтобы не на одном уровне. Там плечо, таз, да, вот где-то вот как раз по, по диагонали. И любой бросок, который сейчас заходит в партнер, я слышу его через туловище. И он заходит на бросочек, да, вот. И я могу спокойно рукой сработать. Или в момент, когда он заваливается, я чувствую вот эту яму. Или же когда он пробует меня уже где-то там... Бросать, так, вот. Сразу же, когда он пробует, вот это важно очень, на начале. Итак, упражнение в чем заключается? Партнер заходит на бросок, а я там, сразу раз приклеился. Вот липучки такие, присоски. И он пробует заходить медленно на бросок, чтобы я начал чувствовать. Итак, для начала чувство броска. Давай. Так оно выглядит. Потом уже партнер немножко увеличивает э, свой взрыв броска, ну и технику броска уже старается э, немножко сильнее сделать бросок. Пробуем. А! Когда говоришь ученикам, что во время захода там, ноги на бросок надо работать на колено, то они увлекаются только этой рукой и забывают про эту руку. Эта рука или уползает это вниз там где-то вот уползла, видите? Или же она там высоко, но она не работает. И они тянут руку, и все. Важно, чтобы это было на колено, а эта рука работала тоже. Давай делай бросочек, да? Раз. И аккуратненько. Положили. Вторая ошибка. Вроде работает эта рука, э, вторую руку тоже ставит на колено, но, поймал. они пытаются куда-то просто э, бросить. Не надо бросать куда угодно, надо бросать туда, куда тянет противник, куда он направляет свой бросок. Это очень важно. Что нужно? Нужно, когда заходит, рука работает, эта рука на колено, и куда он тянет? Туда он меня тянет, значит, я туда же его и бросаю. Бросать в направлении... В ошибка в работе рук против туловища первое руки вот находятся на одном уровне где-то вот там или за локти руки должны находиться одна вверху другая внизу желательно чтобы вот так тогда мы сможем э, четче делать вот этот э, ну, излом туловища идет на кусочек если у меня руки будут вот только здесь находиться что бы он не делал мне будет тяжело рычага нет а если у меня руки например, это пошло выше, это ниже тогда я смогу сделать уже перегиб или, на, наоборот, он заходит тоже на бросок, да. но вот, видите, за счет этого легче сделать бросок. Вторая ошибка. Когда партнер заходит на бросок, бросочек да, он меня уже затянул, я уже здесь ничего не делаю. Поздно. То есть, ошибка в чем? Руки реагируют поздно. Вот у меня есть положение. Как только начало движение, я сразу начинаю свое контр -действие. Вот это основные ошибки, которые используются в борьбе руками. Руки против ног, руки против туловища. Борьба руками. Вот. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если вам видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Скачивайте наше приложение для тренировок. И всего вам хорошего. До встречи на новых уроках.